Я приветствую зрителей канала форума Свободной России в студии Дмитрий Селивончик, а в гостях у нас эксперты американских аналитических центров Ксения Кириллова. Ксения, здравствуй. Здравствуйте, Дим. 5 марта мы обсуждали реакцию общества на заявление Байдена по поводу Путина, и в том числе большой блок этой беседы был посвящен возможной предстоящей войне. На тот момент это было чем-то невероятным, удивительным и страшным, но теперь, глядя на события, которые разворачиваются, на то, как стягивается Войска границы Украины и то, как пропаганда сейчас обсуждает в том числе возможность тактического ядерного удара, о чем мы с тобой тоже говорили, это все очень похоже на мрачное, но все-таки предсказание. Поэтому я бы хотел снова вернуться к этой теме и спросить, какие вот на данный момент у тебя ожидания от этой ситуации, что на твой взгляд сейчас происходит. Ну, Дим, на самом деле, мне самой очень не хотелось, чтобы это предсказание сбывалось, потому что всегда существует несколько вероятностей, да, и только одна воплощается, остальные, соответственно, переходят в разряд не сбывшихся. Но вот у меня чувство, что из всех возможных вероятностей сейчас либо воплощается самая худшая, либо одна из. И это действительно вот, э, очень нехороший сценарий, Сейчас до сих пор, как самое забавное, не только западные, но и около кремлевские источники пытаются понять, что это такое. То есть это э, просто демонстрация силы с целью э, торгов с Западом, да, определенное повышение ставок, чтобы выбить какие-то уступки, то есть, вот, э, то есть своего рода блев, или э, Кремль действительно готов на полномасштабное вторжение. И я боюсь, что в данном случае то и то. То есть, безусловно, в России эта ситуация рассматривается как поле боя с Западом. То есть Украина как самостоятельный противник не рассматривается. А в России верят, При том я думаю, что они во многом в это очень серьезно верят, что Украина это сознательно конструируемый Соединенными Штатами антироссийский проект. Проект, нацеленный на давление на Россию. То есть вот что это действительно для них угроза, вот как, как создание некого враждебного анклава э, в подбрюшей России, заточенного на, э, ну, не уничтожение, конечно, России, но на определенное постоянное противодействие и давление как болевая точка. И, соответственно, как э, самостоятельное государство, Украина ими не рассматривается в принципе. То есть там не рассматриваются ни люди, ни их менталитет, ни их настрой, ни их ожидания, ни, соответственно, какая-то вообще политическая субъектность в да, этой территории. И а, при этом раскладе, конечно, Украина это средство торга. Западом. Притом, поскольку сейчас э, администрация Байдена ведет себя в плане санкций достаточно жестко, я напомню э, даже не, не перечислением этих санкций, а принципиально новыми моментами, которых ранее не было. Э, то есть, во-первых, Санкции накладываются, основной принцип другой, да, в сравнении вот с предыдущими санкциями администрации Обамы и Трампа. Накладываются санкции без а, обязательного доказывания вины конкретных лиц, да, или конкретных там, физических или юридических лиц. Во-первых, без обязательности стопроцентного доказывания. А во-вторых, не всегда в зависимости от вины конкретных субъектов. Поясняю, если, например, раньше накладывались санкции на компании, конкретные компании, связанные, например, санкции в части экспорта технологий, запрет экспорта технологий, в том числе технологий двойного назначения, не только чисто оборонных, на предприятия российского военно-промышленного комплекса или связанные с ним, если связь доказана то теперь экспорт ограничение накладываются на технологии в целом то есть даже если там какая-то невинная частная компания очень тяжело решается вопрос в индивидуальном порядке можно ли разрешить но общий запрет касается технологий да? то же самое ну вообще любые секторальные санкции то же самое вот с кибератаками да то есть поскольку это вещь которая невозможно доказать на сто процентов кремль всегда говорил ну вы не докажете и в общем непонятно кто это сделал потому что сто процентов отследить в интернете невозможно соединенных что говорят, мы не будем сто процентов доказывать просто анонсируем что мы вас накажем и ведем эм, ответные э, санкции, там какие-то, там вплоть до кибератак, да, и так далее, да, ответный удар. То есть вот сейчас процентов виновного не ищут. Сейчас очень четко э, и независимо от эффективности. То есть вот офис директора национальной разведки выпустил отчет, согласно которому россияне пытались повлиять на выборы, но не смогли по-настоящему ни на что повлиять и изменить ситуацию, неважно. Независимо от эффективности санкции накладываются. То есть вот этот вот подход, независимо от степени доказанности, степени вины конкретного субъекта и степени эффективности, сейчас будет на каждое, на каждое действие жесткий ответ. Это новый подход. То есть он меняет не просто, это не просто дополнительные санкции, это новый именно подход с, санкционный. И, конечно, он достаточно жесткий. А, то есть накладывают и на физических, и на юридических лиц. Вот сейчас рассматривают за последние кибератаки а, высылку дипломатов и а, санкции в отношении уже олигархов, близких к Путину. Дальше рассматривают а, продолжение запрета на экспорт э, критически важных технологий, ну и санкции в отношении госдолга. Да? То есть вот, подход, подход действительно очень серьезно, очень жесткий. И а в данном случае, ну еще плюс вот те самые слова Байдена, которые мы разбирали 5 марта, которые действительно у Путина чисто эмоциональные, да, вот ответ породили. То есть понятно, что для Кремля это сигнал, что надо, надо идти дальше на повышение ставок, потому что, ну в общем, терять-то нечего. Иначе будут бить, да, и надо, и так они вот считают, что надо бить первыми, а тут в их представлении и так их начали бить, они даже первыми ударить не успели, ну то есть вот для них это естественный ответ на, на такую политику. Вот. И тем более, говорю, там, там еще и субъективный аспект, то есть по принципу ну, «хватит нас унижать, вот мы сейчас дадим сдачу». Естественно, там, где они могут дотянуться. То есть это было действительно предсказуемо, и э, этот сценарий сейчас воплощается. То есть, конечно, это разговор с Байденом, это разговор с Западом, это разговор э, с администрацией США. И вот совершенно верно, украинские военные аналитики обратили внимание на двусмысленное заявление Патрушева, когда он а, дает понять, что с Западом-то он ссориться не хочет. Я читала это интервью, там действительно вот... Момент о том, что ведь нам есть в чем сотрудничать с Соединенными Штатами. У нас идеологического противостояния нет. И Россия выставляет себя там, спасителем Европы от коронавируса. Опять предлагает свою вакцину. То есть, в принципе, Россия всю ищу, по крайней мере, устами Патрушева, показывает, что хочет занять какое-то место в мире, в том числе в Западном мире. То есть, вот это их желаемый подход. Да? А с другой стороны... Для вас вчерашнее, для меня сегодняшнее, да, еще не закончился день, вот это вот заявление Козака о том, что любые военные действия будут началом конца Украины. Очень жесткое. То есть вот такая двусмысленность. Западу дают понять, что Россия ждет каких-то контактов, уступок, переговоров. С одной стороны, с другой стороны, в отношении Украины риторика наращивается действительно настолько сильно, что вот я поговорила с военными аналитиками и с экспертами по безопасности украинскими, они практически уверены, что готовится настоящий военный конфликт, достаточно серьезный, потому что настолько уже действительно 24 часа в сутки пропаганда готовит население к тому, что война неизбежна, что, скорее всего, вот, действительно стараются обосновать будущую войну. То есть, скорее сходятся аналитики в том, что, да, это попытка поднять ставки, но в то же время это не блеф, и если такое произойдет, то, конечно, попытаются максимально продвинуться вперед сразу, захватить большой кусок территории, чтобы потом можно было остановиться и дальше начать торговаться снова. То есть вот, видимо, в Кремле считают, что Запад не понимает и не слышит их, потому что считает, что это блеф. И вполне возможно, они попробуют доказать, что нет, это не блеф, что мы действительно готовы это сделать. Что может быть, вот, вот когда вы увидите да, реальные наши действия, вот вы сейчас тогда э, пойдете на вот эти уступки или хотя бы там начнете с нами по-другому разговаривать, то есть это, конечно, столкновение боли. Да, у, у, у, у кого у первого сработает страх, у кого первого сдадут нервы. И в данном случае запад держится твердо, достаточно, по крайней мере, на словах показывает абсолютную поддержку Украины. Вот посмотрим, Соединенные Штаты на всех уровнях практически показали поддержку, начиная с Байден звонил Зеленскому. Дальше уровень советника по национальной безопасности с украинской стороны. Соответственно, глава Офиса Президента, да, министров иностранных дел, ну, то есть в Соединенных Штатах это глава Госдепа, министров обороны и начальников штабов, генштабов. То есть да, на всех возможных уровнях эта поддержка заявлена. И, то есть Кремль это воспринимает, видимо, как дальнейшее повышение ставок и тоже идет на это повышение. И вопрос, как далеко он может зайти, никто не знает. Я думаю, это до конца не знают и в Кремле тоже, потому что он э, остановится там, где его остановят, либо когда он добьется вот того, что ему нужно. Но, судя по всему, э, Кремль желаемого от Запада не получит, а потому остается вариант только остановиться там, где остановят. Ну вот, пока такой расклад. То есть. Э, Естественно, спрогнозировать это невозможно совершенно, потому что даже в Кремле, я думаю, до конца не знаю, как они дойдут, ну как обычно, как это было в 2014 году, попробовать, а там получится. Хотели всю Новороссию, да, остановились раньше, потому что их остановили раньше. Ну и вот, вот сейчас это полное дежавю. Вообще у меня вот с 2014 годом, только ставки намного выше. И Байден, не, организация Байдена, это не... Не администрация а Обама уже, да? И Россия, в общем-то, уже не та, что в 2014 году. И настроение народное не те, что в 2014 году. Но, тем не менее, принцип тот же самый. Он дойдет до какого-то предела, где его установят. Если мы говорим о, о том, как реагирует российское общество, его сейчас накачивают... Пропагандой достаточно сильно. То есть мы как раз включали в нашем прошлом эфире передачу Соловьева, где он со своими гостями обсуждал возможность тактического ядерного удара, о чем мы тоже с тобой обсуждали в прошлом эфире. Вот чуть-чуть расширяю. Да, расширяй немножко. Вот э, твой ответ на вопрос, который я не успел тебе задать, насколько можно, насколько они будут повышать ставки. А вот такое повышение ставок возможно? То есть реально до начала ядерной войны или? Я думаю, как сознательное повышение ставок нет. Это возможно, если ситуация выйдет из-под контроля. Если начнется конфликт э, на уровне полномасштабной войны, который в какой-то момент просто перейдет за грань. Э, а локального конфликта. То есть, э -э это может, э -э -это может э -э -это, вот как ответ на уже развивающуюся войну. Да. На самом деле они давно рассматривают это как возможность теоретическую. Это действительно страшно. То есть, вот просто так, вот сейчас, например, да, сразу наносить ядерный удар, Москва, конечно, не будет. Но в процессе действительно люди опасаются, что эскалация может пойти по своим законам, ну как война, да, развивается война. И вот в этой ситуации исключать нельзя. Понятно. Если, опять же, продолжать тему реакции общества, в данном случае я хотел бы узнать, а какая реакция американского общества? То, что сейчас делает правительство США, ты уже озвучила. А Хоть как-то это где-то сейчас в СМИ обсуждается в США? И Самое как... интересное, что да, что вообще это очень-очень редко в Соединенных Штатах, когда именно в новостной повестке и в крупных СМИ э, вообще обсуждается тема внешней политики, сейчас она обсуждается, ну, по крайней мере, так остро, наверное, ну, может быть, со времен импичмента Трампа не касались темы Украины. Вот, ну тогда это касалось внутренней политики. Сейчас это действительно обсуждается для Америки, ну не так, как у нас, конечно, с, с нами сравнивать нельзя, да, но для Америки вообще, учитывая их невовлеченность во внешнюю политику, на самом деле, конечно, это серьезно, да, это много и заметим что на пресс-конференциях и пресс-секретарю госдепартамента Неду Прайса, на Прайсу и Белого дома дженнифер Псаки задавали тот же самый вопрос а вот поддерживает ли соединенные штаты устремление украины в нато поддерживают ли вот, вообще насколько поддерживают украину то есть на уровне информационной повестки соединенной что-то эта тема отражается. Но тут важно понимать, что обывателям американским все равно это не так интересно. Да, они слышали, они не могут сказать, что они не слышали, потому что они могли это прочитать в газете, услышать в новостях. Естественно, это появилось в новостях, что я говорю, для Америки вообще очень необычно в части внешнеполитической темы. Но даже если тема появляется в новостях, как бы она не может автоматически привлечь внимание обывателей, если обыватель не чувствует, что она его затрагивает. Поэтому да, если там... Например, условно говоря, спросит вас водитель в такси, откуда вы, вы скажете с Украины, то, конечно, он вспомнит, скажет, что а, я знаю, у вас там вот война, что там у вас. И он, наверное, даже будет в курсе, что вот мы слышали, Россия вам угрожает и так далее. вот На таком уровне, кстати, было и в четырнадцатом году. То есть слышали, понимали, узнавали, да знаем, что у вас происходит, понимают, что Украина не Россия. Ну, то есть вот, вот эти вещи знает даже обыватель. Но сказать, что это волнует обывателя, нет. Более того, ведь в Соединенных Штатах сейчас общество действительно очень расколото. То есть вот очень сильный кризис, скажем так, вот сторонники Трампа, они же до сих пор остались, ну и вообще консерваторы сейчас они а, очень серьезно поднимают тему происходящего на южной границе Соединенных Штатов. То есть вот этот кризис с нелегальными мигрантами, которые вот, пытаются прорваться, да, с одной стороны. С другой стороны, ну, да, идет вакцинация немножко полегче стало, но все равно до сих пор существует конфликт республиканских штатов, отменяющих коронавирусное ограничение и демократических штатов, где эти ограничения остаются. Соответственно, до сих пор возмущаются, что страдает бизнес демократических демократических штатах. А еще тут, значит, нелегалам помогают, а бизнесу не помогают. Ну, то есть вот эти вот противостояния, приковано внимание многих к суду над Дреком Шобином, тот самый офицер полиции, который Флойда убил. Ну, то есть вот это та повестка, которой живет Америка на самом деле сейчас. И про Украину, да, знают, но я не могу сказать, что это волнует. Я думаю, что при практически любых раскладах США постараются не участвовать в прямом столкновении с Россией, несмотря на то, что поддерживают интересы Украины. Однако, как ты считаешь, другие страны, соседи Украины, например, могут быть втянуты в конфликт? Ну, не знаю, например, Турция. Все-таки речь идет о Черном море и зоне, зоне влияния Турции. Ну, только если начнутся боевые действия непосредственно тому берегу в Турции в Черном море, понимаете? Я хочу вообще процитировать очень серьезного украинского военного аналитика, ну и вообще и те эксперты, с которыми я общалась буквально сегодня, с ним совершенно согласны. То есть, что подчеркивают украинские военные эксперты, что нужно понять, что Запад воевать за Украину не будет. И вот Михаил Самусь – это заместитель директора ЦА... центра «Центр исследования армии конверсии разоружения». То есть это, очень, это, наверное, один из лучших, может быть, украинских центров военной именно аналитики, при этом он исключительно прозападный, то есть, например, глава экспертного совета, генерал Леонид Поляков, он был заместителем министра обороны Украины во времена Ющенко, Торчинова, то есть это самая-самая прозападно настроенная военная элита украинская, поэтому здесь ни в коем случае как бы невозможно подозревать какую-то политическую конъюнктуру, или тем более там какое-то там, развитие там сознательного паникерства или что-то это, это очень хорошие признанные на западе специалисты и э, я их лично знаю уже лет шесть этих людей ну вот э, михаил своем так и прямо говорит что смотрите что есть да вот из конкретно из поддержки принято решение о предоставлении летального оружия сша постоянно оказывают помощь где-то на 300 миллионов да, долларов ежегодно помогают в подготовке личного состава, продают большое количество систем связи и управления, существуют турецкие беспилотники. Работает как минимум три программы военно-морских сил Украины взаимодействие с США, Великобританией и Турцией. То есть, но, он говорит: у нас надо думать, что Запад будет за нас воевать, но Запад и НАТО этого делать не будут. Потому что мы не являемся союзником ни одной из стран Запада и не являемся членами НАТО. Это первый момент. Нет. Второй момент. Какую в случае эскалации военных действий, какую помощь могут оказать страны Запада? Реально. Да? А, вот тот же Михаил говорит, что а, в случае усугубления военного конфликта, конечно, будет а, дипломатическая помощь, ресурсная помощь разведывательного характера, но даже предоставление дополнительного вооружения, скорее всего, будет предоставлено не сразу. Поскольку парламентские процедуры согласования его предоставления в демократических странах занимают месяц, да? Ну там действительно, это должен парламент очень часто одобрять и так далее. То есть нельзя так просто, да, взять и по решению одного человека начать войну. В демократических странах это не делать. А, то есть э, Галина Иворская, это эксперт по международной безопасности, э, также говорит, вот это еще не опубликовано, с ней сегодня разговаривала, трудно представить, что западные страны решатся вступить в войну с ядерной державой из-за Украины. Но, конечно, если война выйдет из-под контроля и кого-то заденет, вот это и может быть конфликт. А она может задеть, потому что России накоплен такой потенциал уже на российско-украинской границе, что он может прорваться дальше. И... Что делается вот на самом деле? Давайте немножко, может быть, военный расклад посмотрим. Я разговаривала с генералом Романенко, это бывший заместитель командующего вооруженными силами Украины, замначальника генштаба ВСУ бывший. Соответственно, вот что у нас сейчас наблюдается? Существует, по его словам, три направления возможного удара. Восточная, то есть Донбасс, южная со стороны Крыма и северо-восток, как непосредственно от российской границы, так и с территорией Беларуси. Кстати, Россия может ее использовать согласно официальному договору. Есть такой договор, который это позволяет. И а, вот в чем то главная проблема. Что... И Самусь, и Романенко в один голос говорят, что вот три российские армии, сосредоточенные на вот этих украинских границах, обладают значительным количеством ракетного оружия. То есть там и системы «Калибр» и «Искандер». А самой большой проблемой Украины является именно противоракетная оборона. То есть, даже Михаил Самус вот говорил, при этом публично, что удар по критическим объектам военного и государственного управления Украины создаст условия для уничтожения сил противовоздушной обороны. И в этом случае противодействовать наступлению российских войск будет уже очень сложно. А вот генерал Романенко сказал дословно следующее. У нас существует противовоздушная оборона, но в принципе нет противоракетной. Тем более, если сравнивать с израильской или американской. И, кстати, это... Эта же информация, вот уже третий источник, подтверждается старшим научным сотрудником Атлантического совета Стивеном Бланком, то есть... Э Атлантик Кансел, да, тот же самый, который в своей статье дал полный обзор украинских вооружений и в качестве слабого места как раз назвал именно во, военно воздушные силы Украины. И как раз призвал администрацию Байдена срочно провести модернизацию ВВС Украины, то есть предоставить Киеву истребители F-15, самолеты-разведчики раннего предупреждения, крылатые ракеты и специальное оборудование. Но, как мы уже сказали, сделать это быстро, по-настоящему быстро. Быстро, невозможно время есть ну наверное до 21 апреля все-таки до послания федеральному собранию скорее да но тоже не факт потому что по крайней мере путину к моменту послания нужно уже иметь готовый ответ что он там будет делать то есть вопрос это решается сейчас и а некоторые эксперты считают что в общем-то этот вопрос уже решен Судя по интенсивности пропаганды. Что делается сейчас? Генерал Романенко говорит, что наиболее актуальна помощь со стороны союзников – это закрытие воздушного пространства и прикрытие с моря со стороны Херсонской области. Мы не знаем, будет это сделано или нет. Далее, на данный момент Соединенные Штаты осуществляют активную деятельность по периметру украинских границ, включая использование дронов и усиливается присутствие американских кораблей в черном море. Но украинские военные эксперты говорят, что это на данный момент максимум, то есть воевать придется самим украинцам и Отсутствие противоракетной обороны, то есть воздушное пространство, это действительно слабое место. Как далеко пойдет Запад, насколько они готовы будут вот защитить воздушное пространство и обеспечить морское прикрытие, сейчас совершенно никто не понимает и не знает. Ну вот это, вот это военный расклад. Но все сходятся во мнении, что, конечно, воевать НАТО там не будет. И семь лет назад лично мне в разговоре, Летом 2014 -го года ныне знаменитый Александр Виндман, когда он еще работал в посольстве Соединенных Штатов в России, прямо очень однозначно сказал, американских солдат никогда не будет в Украине, ну, на Донбассе. Да? Естественно, за исключением инструкторов. С инструкторами работа ведется давно. Я общалась с Национальной гвардией Калифорнии еще в 2016 году. И они очень подробно рассказывали, как именно они осуществляют помощь Национальной гвардии Украины. То есть как раз из Американской нацгвардии в основном Калифорнийская занимается взаимодействием с Украиной. То есть да, конечно, инструкторская поддержка давно идет. Что касается вступления Украины в НАТО, и Прайс и Дженнифер Псаки подтвердили, что НАТО готово принимать новых членов, но они сказали дословно то самое, что мне, например, Пол Залаки чуть ли не месяц назад еще говорил в интервью. От Украины ждут масштабных реформ. То есть вступление в НАТО означает не только соответствие военным стандартам, но и в первую очередь проведение масштабных реформ не только в части борьбы с коррупцией, а выстраивание всей системы на основании э, принципа верховенства закона, при котором коррупция невозможна как таковая. В принципе, ну, по крайней мере, обеспечивающая гораздо большую прозрачность. И, кстати, недавно на сайте Атлантического совета бывшие послы Соединенных Штатов в Украине прямо перечисляли, каких реформ ждут США от Украины в сфере управления, экономики, юриспруденции, судебной системы и так далее. То есть, ну, важно понять, что там вступление в НАТО тоже произойдет не завтра. То есть, опять же, э -э -э, истина посередине, да, чтобы с одной стороны не сеять панику. Да, помощь идет, помощь какая-то серьезная, достаточно осуществляется со стороны Запада. Но воевать за Украину Запад, конечно, не будет. И, в общем, это, это понимают все украинские серьезные военные эксперты, это понимают. Ты упоминал дату 21 апреля, то есть это, посла... Посла... это послание президента федеральному собранию. Что можно ждать от этой даты? А... Как минимум, а... какой-то определенности. То есть, как минимум, они должны будут определиться с планами. И понять для себя тоже расклад. Как далеко они готовы зайти, потому что издержки войны, полномасштабной войны, для России тоже будут достаточно велики. Ну вот просто давайте посмотрим на скидку. А, Возможные санкции мы уже перечислили, но а, насколько Россия готова полностью к репортнозамещению? Вот по-моему не готова, да, то есть критически важных технологий. Дальше. Отключение от интернета. Что значит суверенный интернет? Об этом и Майк Таланов говорил, и я, в общем-то, кратко это повторяла. да Но если совсем кратко, это от, э, суверенный интернет означает отключение от глобального. Потому что если у вас забирают э, сертификат шифрования, э, любой сайт западный, любой браузер, даже Google, будет сбрасывать с вами соединение, потому что оно небезопасно с вашей стороны дыра. Да? То есть с такого браузера вы не зайдете на э, западный сайт. Если Россия создает свой ключ шифрования, она может это сделать. Он может использоваться в пределах российских границ, но он не будет распознаваться западными сайтами. Точно так же сбрасывать будут автоматически любые сайты соединения, потому что ключ шифрования не тот. Он не распознан а те ключи выдают amazon и google то есть компании находящиеся в американской юрисдикции насколько бы у нас не были самостоятельны сейчас соцсети все всего ругают, что они вот совсем уже своей жизнью живут но все же таки она находится на американской территории в американской юрисдикции и насколько российская молодежь будет готова к отрублению от глобального интернета потому что россия то сама она, конечно, в эту сторону идет, но они хотя бы это делают постепенно, да, стараясь там что-то замещать. Вот там YouTube пытаются Руту заменить и так далее. да А если это сделает Запад, он это сделает быстро и резко. Ну, отзывают сертификаты, да, и все. И вдруг в какой-то момент с вами сбрасываются соединения, вы не, не можете никуда зайти. И то же самое, российская система финансовая все еще привязана к доллару. да Насколько она готова, вот от доллара отвязаться. А системная, Коррупция в России, да, которая э, лежит в основе системы, а вот эти вот уже многократно всеми упомянутые олигархи с недвижимостью за рубежом. Даже э, про Кремлевские телеграм-каналы пишут, что если вдруг американцы все-таки начнут находить и изымать эту недвижимость, это, пожалуй, будет даже пророссийский шаг. Потому что санкции санкции морозятся, отраслевые санкции бьют по стране, да? а вот э, отъем. Э, неправильно наворованной недвижимости за рубежом бьет по конкретным жуликам которые собственно, и туда эти деньги вывели да? то есть но вопрос на что эти жулики будут готовы то да, чтобы у них не забрали честно наборованное? ну то есть вот если мы берем вот по, по пунктам да, то Получается, что Россия на самом деле к разрыву с Западом не готова, то есть внутри будет тогда социальный взрыв, потому что население вот к таким мерам, я уж не говорю про общую бедность и дальнейшее падение уровня жизни, но вот к таким мерам не готова не ни экономика ни финансовая сфера, не российская молодежь, которая вот это поколение, которое нас лет на 10 младше, да, это, даже мы с тобой уже, собственно, интернет-зависимые, да? но мы в детстве росли без интернета, а эти детки всегда росли с телефоном и с интернетом, они не, не понимают, что такое жизнь без этого. Да? То есть э, это другое поколение, в общем, привыкшее к стабильности и комфорту. Поэтому э, я не знаю, в общем, понимают ли они эти издержки, потому что я понимаю, что бить первыми очень хочется, да, но э, вот этот удар э, первыми, который наносится, э, он э, ведь означает, что противник неизбежно нанесет удар в ответ, а он же сильнее, он может выиграть. Вот. то есть на самом деле Кремль-то ведь это вот, в общем-то тоже это понимают, поэтому идут по другому пути. Наращивание издержек. То есть вы, вы, вы конечно, по нам можете ударить, но вам дорого обойдется. И вот сейчас с двух сторон идет наращивание этих издержек. И, и вот где может быть тонко, и где оно может прорваться, это, конечно, очень серьезный вопрос, потому что пока похоже, что договориться не получается. По интервью Патрушева вроде понятно, что хотят договориться, но по всем остальным сигналам и знакам похоже, что договориться не получается. И в завершении нашего разговора, такой вопрос, по которому можно, наверное, будет потом через месяц верить часы и понять, насколько этот прогноз может быть, что будет дальше, как, на твой взгляд, будет развиваться дальнейшее событие? Ну, мы только что сказали, что вот это, вот это очень трудно предсказать. Да, в прошлый раз мы предсказали точно, как оно будет развиваться. Да? Еще раз, украинские военные аналитики считают, что решение о какого-то рода военных действиях уже принято. И э, готовятся к лучшему. Э, и специалисты понимают, что для Украины война легкой не будет, что в любом случае она с обеих сторон будет кровавой. Потому что украинцам, конечно, с огромной ядерной державой не справиться, и воевать за нее вот именно на, на украинской земле другие не будут, но, с другой стороны, любая сухопутная операция России встретит сопротивление украинской армии. Конечно, там с ракетами сверху можно пострелять, да? Но все равно столкновений каких-то, если это будет война, не избежать. А украина за 7 лет сформировалась армия, и эти люди готовы умирать. И это значит, что на территорию России тоже пойдут корабы. А насколько общественное сознание вообще готово получать эти гробы? Вот после ситуации с Афганистаном оказалось, что не готово. Потому что гробы-то вид совершенно настоящие. Да? И, и смерти совершенно настоящие. То есть на самом деле война ни для кого, в том числе и для России, легкой не будет. И ответка санкционная тоже будет максимально жесткой. И насколько, я не знаю, насколько россияне понимают или нет, насколько они не готовы к такой ответке на самом-то деле, да? С другой стороны, что меня беспокоит, в Украине есть прекрасные специалисты, которые, ну тоже, да, видят все риски, которые есть. Ну, то есть понятно, что шапка за кидательством специалист, военный аналитик заниматься не будет. Но я не уверена, к сожалению, насколько Владимир Зеленский подходит да, на роль. Вот, вот если уж честно, я понимаю, как украинцы этого не могут сказать, он их президент. Но я-то могу, потому что дело в том, что все-таки у Зеленского действительно свои проблемы в связи с падением рейтинга. И ему важно сейчас заслужить доверие и патриотической части украинцев, и американцев. С американцами у Зеленского тоже очень личная проблема. Да? Вот эта вот история с разговором Зеленского с Трампом. Где он очень-очень перед ним заискивал. Да? Ему сейчас важно показать Джо Байдену, что нет-нет, вот я, я, я готов да, работать с вашей администрацией. Как бы -то забудем то, что было. Да? То есть вот этот подход, он ведь э, тоже э, выставляет определенные личные мотивы Зеленский, не, не успех, не специалист, не стратег. Мы видели, что он вообще не до конца понимал суть этой войны и в предыдущие годы, да, когда наоборот пытался там во всем обвинить Порошенко, сказать, вот там я сейчас войну закончу, вот там я сейчас разделу из партии войны, и вот, пожалуйста, Ахтем Чигос прямым текстом сказал, человек пытается исправить, но это не моя фраза, это фраза народного депутата Украины заместителя-председателя Межлиса Крымских татах, То есть он прямо говорит, что Владимир Зеленский пытается исправить собственные ошибки. И э, я надеюсь только, да, что именно грамотные советники есть в окружении Зеленского. Вот, хотя, хотя бы да, вот того же типа военных экспертов, с которыми я разговаривала, которые очень хорошо знают весь расклад, понимают границы помощи союзников, степени риска, условия, ну то есть все-все-все, что должны понимать люди, прежде чем принимать решение. Потому что, конечно, здесь очень осведомленность крайне важна именно для того, чтобы обеспечить качество принятия решений. То есть я, я надеюсь, что, что в окружении Зеленского есть люди, способные обеспечить это качество принятия решений. Потому что, э, как бы, если там, не дай бог, будут тоже его личные эмоции. Это вот совершенно не добавит разрешения ситуации, да? То есть грамотная поддержка союзников, грамотно выстроенная дипломатия, хорошие военные советники, это тоже все очень сильно влияет. С точки зрения России я же самое, я боюсь, что там люди не понимают до конца риска. Потому что, извините меня, если первое лицо не знает даже вообще, как работает интернет, например, да, чем живет собственный народ, какие там вообще настроения в России, какие на самом деле настроения. Да? То есть это ведь тоже абсолютно искажает картину принятия решений. Насколько тут здравый смысл возобладает, потому что... Вообще вот, вот в данном случае, я говорю, в данном случае понятно, что они пытаются нарастить издержки и добиться желаемого. Но желаемого добиться не получается и не получится, скорее всего. Если на этом фоне еще и неадекватное восприятие издержек, конечно, может пойти худший сценарий. Самый вероятный сценарий, что определенные провокация там будут, будут локальные стычки, но все-таки... Очень хочется надеяться, что до полномасштабной войны не дойдет. Вот такой, вот, которая может выйти из-под контроля. Но, скорее всего, в ближайшее время эскалация будет нарастать и дойдет до какого-то прорыва, до какого-то обострения. Единственное, вот у меня надежда, что когда это случится, когда вот по-настоящему начнет литься кровь, ну она уже льется, потому что какие-то провокации, да, вот мальчика убили, четырехлетнего. То есть понятно, что вот казус Белли создается. Но это немножечко не то. Это создание картинки, повода для вот начала. Но вот если серьезно возникнет какой-то котел, какие-то вот такие вещи, какие-то вот такие, ну как бы серьезные трупы, может быть, на этом начнется новый этап переговоров и какие-то новые соглашения, да, переформатирование какого-то формата, возможно. Но это был бы еще не самый страшный вариант. Хотя тоже плохой, но не самый страшный. Но скорее вот такой сейчас эксперты выделяют как наиболее вероятный. То есть тот, тот уровень ниже радара, да, когда Запад еще не вмешается по-настоящему, и когда эм, цена поднимется настолько, чтобы э, было чем торговаться, но очень страшно, что могут этот вот момент пропустить. И что тогда оно может пойти в абсолютный разнос по принципу, ну мы в рай, а они просто сдохнут. Ну давай, давай посмотрим через месяц, вот еще, да, у нас так раз в месяц как-то, ну и получается, что будет. Я надеюсь вот на, на более легкий вариант все-таки. Ну конечно самый желанный вариант, самый замечательный, если сейчас так говорят. Потому что еще раз говорю, кровь в случае войны, крови прольется много и на самом деле вот, меня пугают некоторые шапкозакидательские настроения, да, людей, которые не разбираются в том, что ну, давайте там лучше ужасно, конечно, чем ужас без конца. Сейчас там вот повоюем. В Украине за 7 лет сформировалась серьезная армия, которая на своей земле будет воевать в наземных боях. С российской стороны тоже не робота. Точно так же будут умирать солдаты. Uh, удары ракетами, крылатыми ракетами могут очень жесткий uh, ответ Запада, ну пусть не военный, но жесткий, uh, породить. Какие-то, конечно, вот услышат ли Стивена Бланка, будут ли Украине поставлять вот эти вот системы вооружений, может быть не так быстро, но будут, в конечном итоге будут. Поэтому маленькой победоносной войны здесь нигде не получится. Что ж, нам остается только наблюдать за тем, как будут развиваться события. А я благодарю тебя за очень интересную беседу и прощаюсь Спасибо. И прощаюсь с нашими зрителями. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и до встречи на следующих эфирах.